Общество скептиков представляет «Скептикон-2015». О «Великом противостоянии» расскажет Александр Сергеев. На самом деле, такая получится немножко эклектичная лекция, потому что у меня было несколько разных, не очень больших тем, и я их попытался сшить <coughs> вместе и сделать из них что-нибудь такое красивое. Да? Получилось такое претенциозное название вот «Великое противостояние», потому что я нахожусь под большим впечатлением Книжек, которых, к сожалению, вот здесь вот не обнаружил. Книжек Дэвида Дойча «Начало бесконечности» и «Структура реальности». «Структура реальности» раньше у нас выходила давно уже в не очень хорошем переводе. Недавно ее улучшили, переиздали. Вот. В чем тут дело? Почему я на этом так заостряю внимание? Дело в том, что мне просто не попадалось до сих пор, что называется, в 21 веке такой целостно разработанный, хорошо сбитый, ну, можно сказать, все-таки философского, хорошо сбитого философского взгляда, включающего современное понимание места науки в обществе и открывающего определенную оптимистическую перспективу на будущее. Вот Дойчу это удалось, но ну, это для меня, я, может, немножко переоцениваю его, но для меня это такая, ну, что называется, первая великая философская система 21 века. Да? Вот, поэтому я вот его прекламировал, а сейчас чуть-чуть прекламирую его содержательно. Собственно, э, у Дойча Первый раз... О, они есть здесь, да? Замечательно. При поддержке Российского квантового центра. Издано. Я их редактировал. Вот. Когда мы говорим о развитии любых сложных систем, мы в принципе не можем уйти от эволюции, представления об эволюции. Я бы сказал так, сейчас очень часто среди тех людей, которые занимаются, вполне серьезно занимаются эволюцией, там, биологической, биологи, все такое, все-таки очень часто многие понимают эволюцию очень узко в смысле. Вот, ну, Биологические последовательные смены биологических формаций, значит, генетика, мутации, отбор, значит, там еще какие-то дела, ну, как бы нормальная профессиональная деятельность в этой области. Но эта биологическая теория эволюции является самым крупным, самым масштабным, самым первым известным в истории э, научной э, примером приложения того, что можно назвать универсальной теорией эволюции. Универсальная теория эволюции – это, э, ну, скажем так, Скорее наука, которую еще предстоит разрабатывать как следует, да? но это, можно даже сказать, что это раздел математики будущего. Это э, теория э, репликаторов, то есть, теория существования репликаторов, как одни, как системы, способные э, реплицировать, то есть, раз, размножать сами себя с некоторыми изменениями, могут э, значит, захватывать определенные территории, бороться друг с другом, значит, э, меняться и так далее. То есть, когда мы имеем систему, которая способна реплицироваться, меняться немножко, когда эти изменения провоцируют тот или, иной, те или иные преимущества значит, и отбор, то так или иначе возникает эволюция. И эволюция на основе генома, который там в последнем пункте написан, это один из частных случаев эволюции репликаторов, но не единственный. Так вот, другой вариант эволюции ⁇ это эволюция мемов. У мемов, мемы, если вы знаете, там по Докинсу, там еще, это, ну, называют единицы культурной информации. Это, на мой взгляд, очень размытое понятие. Я пока даже не пытаюсь строго определить, что это такое. Вот мне кажется, что когда теория еще плохо выстроена, ну, как бы поиски идут, то лишние определения только мешают, они как бы сковывают пространство поиска. Вот. Но особенность мемов в чем? Они реплицируются. Мы все знаем, что идеи заразны, да? анекдоты пересказываются, значит, псевдологии всякие, конспирологии захватывают сознание людей. Между прочим, теорема Пифагора тоже мем, значит, и она тоже передается из поколения в поколение. Да? Вот. У них, тем не менее, нет генома никакого, никакого фиксированного, никакой фиксированной записи. Да? на которые можно было бы отсылаться. За счет чего существуют мемы? Они существуют за счет двухстадийной репликации. Сначала мем должен образоваться в голове и вызвать определенные действия. Действие, которое приведет к тому, что наблюдающие его другие люди попытаются воспроизвести в голове исходный мем. Значит, им это удастся с большей или меньшей точностью. Если репликация происходит плохо, вот после того, как мы сходили из головы в, в, в, в реал, а да, из реала обратно в чью-то голову, и там получилось что-то не то, то потом новое действие, которое совершит тот человек, получивший мем, будет сильно отличаться от действия первого человека. И если эти различия слишком серьезны, то вообще говорить о никаком меме, меме не приходится, потому что ну, просто действие становится хаотическими, испорченные телефоны, информация теряется. Но мемы могут иногда стабилизироваться. И Случай, когда мем стабильно воспроизводится из головы в голову вот таким вот способом, через, через э, физическую реальность. Э, кстати, давайте отличать это от случая воспроизведения э, в, случае ген, э, в случае биологической эволюции. В случае биологической эволюции всегда есть геном. Геном, от него происходит организм. Организм служит для того, чтобы так сказать, поучаствовать в гонках и значит, э, отсеяться или не отсеяться в отборе, там, дать или не дать потомство. Вот, но реплицируется-то геном, а не организм, да? А в случае мемов все немножко иначе. В случае мемов это было бы приблизительно так, как если бы организм потом сам бы приходил и собирал свой геном для, для того, чтобы ну, как-то там из, из своих соображений да? новый геном конструировал. Значит, э, но как бы то ни было, если мем не реплицируется надежно, то считайте его нет. Поэтому э, если нет жесткого стабилизирующего отбора в мемах, то их не существует, да? Так вот, Deutsch говорит, что фактически, ну, будем так говорить, ему удалось придумать, или там на сегодня известно, две модели, в которых мемы стабилизируются. Одна модель — это статическая модель. Она предполагает следующее. Мем стабилизируется тем, что поощрение, так сказать, в отборе получают те носители, которые передают мем максимально точно, так, как это было в, в прошлом. То есть на, наиболее качественные носители традиций. То есть те, кто опираются, вот, кто, у кого мемы не меняются, реально. Вот, вот он привязан, например, писание в этом смысле священные, да, они очень хорошие, они почти, почти что роль генома играют, да, хотя все равно работают через голову. Вот. То есть э, э, статические э, мемы стабилизируются тем, что если кто-то отклоняется от канона, то он репрессируется в этом обществе. И, э, а наоборот, если кто-то очень хорошо следует канону, то он, соответственно, поощряется. Э, такое общество, естественно, э, в котором та та таким образом фиксируются мемы, оно противостоит, подавляет изменения. Правда, это не значит, что оно подавляет изменения совсем. Иначе бы никакого развития не было бы, потому что статические мемы и статические экосистемы мемов это вся почти история человечества. Почему происходит развитие? Оно происходит в той мере, в какой оно может происходить незаметно для участников процесса. То есть небольшие изменения, происходящие от поколения к поколению, когда некому их сравнить, что называется, с оригиналом, они все-таки происходят, поэтому некоторое развитие идет. Но э, есть другая, э, другой, другой, другой тип экосистем меметических, э, в которых преимущество по, по, получают носители мемов, э, который, чьи мемы лучше соответствуют э, реальности, в которой люди обитают. Ну, грубо говоря, там, если кто-то научился пахать землю немного эффективнее, и если на то нет сакральных значит, запретов, то он начинает то он просто получает лучшие урожаи. И если, опять же, нет запретов на заимствование опы, подобного опыта, то соседи довольно быстро подсматривают и начинают повторять. Тем самым новый мем э, реплицируется, а старый подавляется, потому что кто пашет неэффективно, тот, соответственно, мало кушает. Да? Вот. Значит, эти две экосистемы они существенно отличаются. По сути дела, Дойч противопоставляет их, и я чуть позже скажу, что они вообще друг с другом, строго говоря, ну, в долгосрочной, так сказать, условно, в бесконечной перспективе несовместимы совместимы. Вот. Но есть одна интересная особенность, которую, значит, ну, для меня это было открытием, когда я читал Дойча. Он как-то об этом он четко об этом, это прописывает, но что называется, насколько это фундаментально, я как вот, мне кажется, что он даже это недостаточно обозначил, насколько это прорыв. Я хочу сказать, что в принципе идея, э, вот когда я сказал, что все развитие сложного связано с эволюцией, я тут заметил пару каких-то скептических взглядов таких. Видимо, есть еще одно представление о том, что э, сложное связано еще с мышлением человека. Да? Ну, то есть с творчеством человека. Вот я придерживаюсь э, такого взгляда пока, как рабочей гипотезы, что на самом деле и здесь работает эволюция. Ну, друг, другого типа, естественно, не биологическая. То есть, э, может быть, вы слышали, есть такая теория нейроэволюции, да? Э, э, речь идет о том, что это, механи... это, это способ объяснения ну, творческого мышления, вообще мышления человека, поиска решений, Значит, через значит, некую конкуренцию скажем так, различных нейронных комплексов и их сказать, конкурентное возбуждение, сказать, и отбор того из них, который достигнет уровня сознания, внимания там, и так далее. Это, конечно, такие очень смелые гипотезы, но мне кажется, что это мысль, лежащая в правильном направлении. В биологической эволюции усложнения – не идет без ну, эволюция только и привела к усложнению без, без нее ничего не было бы если мы посмотрим на техноэволюцию то есть на развитие вот наших устройств то это ведь тоже именно эволюция в классическом эволюционном смысле только нужно включить сюда еще вот нейроэволюцию когда конструктор проектирует систему новую какую-то то он ну как вот его элементарный акт мышления какой-нибудь вот мы Будем, вот, вот здесь вот мы скажем, проведем эти два проводка вот так или вот так. Да? А вот этот, вот этот, вот этот там, оператор мы запишем в программе таким способом или другим способом, да в конце концов просто красные или зеленые. Вот эти элементарные выборы, которые занимают иногда доли секунды, а иногда и минуты, и они представляют собой в некотором смысле мутации идей, идеи, да? идеи кон кон конструкторской. В дальнейшем эти мутации, что, что их ждет? Либо они принимаются, либо отбрасываются. Да? То есть это отбор, идущий на уровне сначала подсознания, потом э, сознания, потом, возможно, человек это начинает как-то записывать, он строит какие-то схемы, то есть пользуется уже внешними медиаторами сознания, бумагой, компьютером. Потом он это выносит на, допустим, конструкторский совет, где э, идеи проходит более сложный отбор. Но, наконец, рано или поздно, значит, после каких-то этапов, выпускается устройство. Оно отправляется в тираж, оно попадает на рынок, на рынке его покупают, не покупают, и оно испытывает отбор. Тот, кто Те устройства, которые оказались удачными, значит, капиталы растут, акции растут, конструкторы получают возможность активнее при, значит, развивать свои идеи. Соответственно, мы видим всплеск... То есть это в чистом виде тоже эволюция, да? то есть техноэволюция – это тоже эволюционный процесс, основанный на отборе. И, надо сказать, идет он гораздо быстрее, чем биоэволюция, потому что элементарный шаг укладывается, вот если мы смотрим на нейропроцессы, в доли секунды максимум минуты. Вот. А в биологии это от часов до, до многих лет. Так вот, что пишет Deutsch, его открытие, на мой взгляд? Он говорит, что статическое общество, статическая система, экосистема мемов неизбежно продуцирует динамическое. Почему? Потому что, именно, потому что статическое общество порождает, стимулирует развитие творческой способности. Это кажется нонсенсом. Казалось бы, что такого, если надо просто копировать? Но мы помним, что, эволюция, что репликация мемов идет не путем банального копирования генома, да? а путем каким? Сначала породить действие, потом по действию догадаться, как, какую мысль надо породить, чтобы снова породить нужное действие. Так вот это вот догадаться, задача решить, как, как устроена та система идей, например, религи религиозных, которую нужно воспринять, чтобы эффективно ее репродуцировав, занять наилучшую позицию в этом обществе. Вот это действие по восстановлению пусть даже э, фантастические системы идей, оно само по себе является активно творческим. Поэтому люди, которые наиболее эффективно приспосабливаются к статическому обществу, одновременно развивают в себе творческую способность. Поэтому эволюция статического общества, существование его, неизбежно провоцирует э, творческое мышление. А творческое мышление неизбежно приводит к э, переходу к динамическому обществу, в котором, наконец, эти, эти люди говорят, ну, о чем мы не делаем так, как эффективно-то? И вот э, тут я хочу сказать, что э, с точки зрения Дойче, и я с ним в данном случае согласен, собственно говоря, э, вся последняя эпоха, 400 лет, вот то, что называется эпоха просвещения, по крайней мере, она, это... Э, по, такой, по, такая попытка э, произойти фазовому, фазовому переходу от глобального статического общества, в котором иногда где-то появляются динамические элементы, как там, не знаю, древнегреческая наука, там какая-нибудь Флоренция, там еще что да, вот перейти в, дина... в глобально-динамическое общество. То есть вот то, что мы наблюдаем, это вот этот, вот этот процесс перехода. И... Это противостояние значит, сохранению да, традиций и развитию, инновациям. Это противостояние конечного и бесконечного, потому что старый мир, он как бы всегда конечен, поэтому там всегда идея конца света была, да, и конечности мира. А новая вот эта идея развития, она плохо живет в конечных пространствах, потому что она говорит, на чем мы тогда упремся в какой-то потолок, мы хотим дальше развиваться. Мы если представили себе потолок, то мы представим, что дальше. Вот. Это идея подчинения и свободы, естественно, в политическом смысле. То есть отсюда следуют и определенные политические модели как бы, отношения к ним. И, конечно, противостояние религии и науки, потому что религия все-таки, ну, большинство религий, как мы их знаем, это статические системы, основанные на писании, привязанные к нему. А значит, наука она в этом смысле динамичная. И вот этот главный конфликт эпохи, он, собственно говоря, и проявляется почти все серьезные социальные, социальные и политические конфликты, которые мы наблюдаем в течение последних веков. Они, вот, по сути дела, укладываются вот в эту общую схему. Хотя, конечно же, масса э, специфических тонких деталей там и э, перемешиваний разных. Но, но в принципе, так сказать, это хорошая точка отсчета. И вот в связи с тем, что э, все-таки, как показывает Дойч, статическая система внутри себя подспудно продуцирует творчество, которое является основой для динамической системы, мы можем говорить, что переход к динамической системе так или иначе неизбежен. Хотя нам никто не гарантирует, что он случится именно в этот раз. Вполне может оказаться, что вот, этот вот, вот эти 400 лет эпохи просвещения могут и захлопнуться, как это случалось раньше, когда на 50-100 лет там возникало какое-то динамическое общество, а потом раз и исчезало причем локально, но такого масштабного всплеска динамического общества не бывало пока. И это дает определенные надежды да, на будущее. Тем не менее, нам никто не гарантирует, если мы хотим что-то сделать, то, на мой взгляд, вот, когда возникает вопрос, куда вкладывать свои усилия, там, еще что-то, вот на мой взгляд, вот это задает вектор осмысленных усилий. 400 лет идет уже борьба значит, за переход к, динамическому, к динамической экосистеме мемов. Где-то он более успешен, где-то менее успешен, где-то наблюдается регресс. Но в любом случае это задает вектор разумных усилий человека в наше время. Потом, может, какие-то новые вещи откроются, а сейчас пока вот это. И вот э, в контексте э, вот этой борьбы за э, разные, э, э, ну, скажем, меметические системы, интересно рассматривать такие явления, вот как, например, наука и религия и прочие разные вещи, которые как бы, ну, в общем воспринимаются как противники, да? там, ну, системы, которые отживают свое там, или мешают движению вперед там, и так далее. Вот я в последнее время встретил наиболее, я искал самый общий термин для обозначения всяких неприятностей в науке или около науки. Вот обнаружил, что сейчас стал подниматься термин девиантная наука, который объемлит и псевдонауку, и много чего еще. Поэтому я вот его вынес в заголовок второй части доклада и эта часть будет такая поскучнее, потому что она такая перечислительного свойства. Я хочу показать, сколько терминов развелось вокруг лженауки, псевдонауки. Я очень часто встречаю такую реакцию, что да зачем вообще возиться с этой терминологией? Ну, там бывает разный спектр мотивировок для такого негативизма. Там, начиная от банального, на чем мы будем разбираться в сортах дерьма, да, вот, до значит, ну, чего там, там напутано все. И вообще все это понятно, что есть наука, а есть значит, лженаука. Ну и не как ее там называть еще десятками разных способов. Но я большой любитель синонимов, вот, разных похожих по смыслу слов, которые все равно не, точно, не, не в точности соответствуют и повторяют друг друга. И считаю, что чем больше терминов, если их как-то удается оприходовать и ввести в оборот, тем, в общем-то, лучше, потому что мы можем выражать более тонкие различия смысла. Ну и просто пройдемся по некоторым терминам из этого набора. Ну, классическая вещь псевдонаука, он такой относительно мягкий, спокойный термин. Когда ты говоришь «лженаука», то это как бы так агрессивно звучит, когда ты говоришь «псевдонаука» уже не так агрессивно, да, полезно. Нужно иногда агрессию проявить, а иногда ее нужно сдержать. Вот. Я ее определяю просто как деятельность, которая выдается за научную. Ну, вот примеры там даны. Обычно это мемы, которые претендуют на то, чтобы ну, просто распространяться. Такие вот более-менее безобидные вещи. Ну, вот человек верит в снежного человека и он будет везде ходить, убеждать, так сказать, писать какие-то статейки. Значит, у него эта идея горит, сказать, время от времени он находит сторонников, которых поджигает, и они дальше идут нести эту идею. И противодействовать этому на уровне психологии почти невозможно, потому что эта идея захватывает сознание, это такой мысли-вирус. Термин мысливирус я вообще считаю, что он... Ну, пока что используется метафорически, но вообще-то это неправильно, его надо использовать столь же прямо, в прямом смысле, как компьютерный вирус. То есть есть биологические вирусы, мы понимаем, что это такое. Когда-то считалось, что компьютерный вирус — это метафора, где-то там в начале 90-х. Но потом всем стало понятно, что это реальность. Реальная такая совершенно реальный предмет, код, который проникает сквозь защитные средства операционной системы или другой программы значит, и обращает ее ресурсы, на свое воспроизведение или на еще какие-то там свои цели. Да? Вот мысли-вирус, что это такое? Да, в общем, здесь та же самая логика. Есть сознание, то есть более или менее автономная система, да, которая способна к какому-то поведению, к постановке каких-то целей, значит, ну, у нее есть какие-то смыслы, ценности. Есть некоторый, ну, условно говоря, ну не код, но мем, да? который или система мемов, обычно комплексы мемов, существует, он так или иначе проникает в сознание. За счет чего? Между прочим, многие люди, считающие, что они скептики, рационалисты и так далее, неожиданно оказываются подвержены заразным мемам. Почему? Дело в том, что не всякий мем прост. Некоторые обманные мемы устроены несколько изощреннее, чем скажем, чем то, к чему готов, с чем готов иметь дело тот или иной скептик. И скептик на это смотрит и говорит: э, попробуем это таким способом, вроде все чисто, попробуем таким способом, вроде все чисто, вроде похоже на нормальную идею, а ну-ка давай ее поварим, Значит, начинает ее варить, делает из нее несколько выводов, привыкает к этому, ему это нравится. Да, пожалуйста, я, например, сталкивался например, с такой ситуацией, когда один, э, ну, это как бы там, слава богу, не, не, не, не получил распространение, но, ну, пожалуйста, банальная вещь, э, американцы не летали на Луну. Э, в, в, в традиционном каноническом изложении там все эти, вот флаг там колышется в невесомости, да, значит, еще что-то такое, все это, тени не так лежат, все это давно рассмотрено, объяснено и выяснено, что это не имеет основания эти, значит, претензии. Но дальше там наворотилось еще много слоев. Если после этого взять и весь этот, всю эту мифологическую систему значит, лунного заговора, посмотреть, выкинуть из нее самые очевидно неработающие, очевидно опровергаемые вещи, взять те, которые посложнее устроены, написать их наукообразным языком, приписать к этому доктор технических наук, то как ни странно, потом разумный человек, в принципе скептического взгляда, но не, скажем, не специалист в области там, космических исследований и э, межпланетных полетов, а, скажем, не знаю, там, ну просто с личной логикой, да, он читает это все, вроде все логично. После этого ко мне он обращается и говорит, ну смотри-ка, вот книжка, и в ней, ну мы привыкли говорить, что лунный заговор это ерунда, а вот э, книжка, которую мне дали, в ней все изложено очень убедительно. И дальше что? Хорошо, он обратился ко мне. Я попросил прислать мне эту книжку, прочел там пару глав, сделал разбор по ним. Там немножко более сложно было, чем он был в курсе, да? И вопрос снялся. Но если он обратился бы не ко мне, а к кому-то другому, ему бы подтвердили, этого бы закрепилось, а выкинуть закрепившиеся убеждения очень тяжело. Так что видите, даже на простых вещах могут произойти проколы. То есть, я вообще считаю, это важный тезис, такой я хотел бы, чтобы все имели его в виду те, кто борцы с лженаукой, это первая группа риска по, так сказать, превращению лжеученых. Вот, да, потому что время от времени приходится сталкиваться с идеями лженаучными, которые, что называется, выше вашей квалификации. Вот. И в этот момент может случиться что-нибудь неприятное. Поэтому все время нужно проводить самоконтроль, и лучше с участием кого-то. Это как у психотерапевтов, которые поработали с клиентом, а потом должны поработать с этим самым с коллегой, который значит, снимет наводки. Вот. Значит, итак, ну, давайте побыстрее, чтобы нам двигаться дальше. Вот псевдонаука. Иногда псевдонаука проникает в научные учреждения. И тогда она становится гораздо опаснее. То есть э, вокруг нее выстраивается социальная инфраструктура, эквивалентная обычной науке. Э, и у нас таких примеров уже целый ряд. Значит, это связано с резким ослаблением нашего экспертного научного сообщества, что вот, диагностировано тем же Диссернетом там, и многими другими вещами, снижение уровня образования. Вот, в результате, э, ну, и, и просто еще снижение уровня общего, общего уровня этики в науке да, и вообще в нау, научно-образовательной деятельности, вот этих мистификаций огромное количество уже как бы фигурирует как нормальные науки. наука. это случай, отличающийся от предыдущего, по сути дела, ну, такой труднопроверяемой вещью, осознанностью намерений. Ну, знаете как, очень часто меня возражают, а как мы узнаем намерения? Ну, ну, как мы узнаем? На уровне здравого смысла, примерно как в этом самом в юридической ситуации, да, в правовой ситуации. Когда мы говорим, там, как мы определяем наличие намерения? Ну, по реальным каким-то проявлениям, действиям, так сказать, мы видим, так сказать, возможно, чтобы вот это вот получилось случайно, так сказать. Обычно человека, который занимается лженаукой, вполне с конкретной целью получения денег, там, статусов, еще чего-то его видно. Да? Доказательства, это вопрос более сложный, конечно же, но понимать-то, мы понимаем, что есть такие вещи. На этом вот я привожу примеры, где реально зарабатываются большие деньги, и люди, не всегда, не все, не все, некоторые действительно верят, что они целители, что они помогают, да. Но большинство совершенно цинично обманывает людей, и понимает, что делает. При этом они даже могут обманывать цинично, понимать, что делают, при этом про себя делать психологическое оправдание. Но мы на самом деле приносим же пользу, человек же успокоился, например. Ну да, он заплатил нам 10 тысяч, там еще чего-то такое, но у него же на душе полегчало. Дальше идет лженаучное мошенничество. Это, понимаете, есть некоторая разница между тем, что там какой-нибудь экстрасенсорикой вам пропарили мозги и вы ушли оттуда успокоенный, да. А есть немножко другая вещь, когда вам просто банально впарили вечный двигатель. Вот сейчас мы в комиссии по борьбе с лженаукой общаемся с одним следователем который работает по вопросу о том, что вот, ну, действительно вот продан, продано устройство, причем по договору до 2023 года, его надо ежегодно сказать, оплачивать, независимо от того, используется или нет. Общий объем 500 миллионов рублей значит, от, от какого-то муниципального образования требует, то есть не требует, а платится. Вот. И никакие суды, не, суды отказываются расторгать договор, Потому что мол нет оснований, где оснований? Там написано, что какой-то там квантовый генератор увеличивающий на 14 энергоэффективность топлива. Все, значит, и единственный вариант это доказать, что это мошенничество, а это очень непросто. Нужно нужно экспертизу, а экспертизы такой на сегодняшний день нормальной нету. Кроме того, например, там, вы знаете, что КПД больше 100 это еще это не сразу противоречит учебникам, ну, так сказать. Да, потому что э, все зависит от того, что вы используете за базу под, под, под, под, в знаменателе. В знаменателе часто в технических науках ставят не всю энергию, а всю оплаченную энергию. Поэтому обычный тепловой насос имеет КПД больше 100%. Потому что он использует электрическую энергию из сети, и работая как холодильник, наоборот, еще часть энергии подтягивает из внешней среды. Поэтому общее тепло, выделяемое в помещении, больше, чем тепло, забираемое из электросети. Это дает им основание говорить о том, что КПД больше ста процентов. Или, например, конденсационный котел газовый. Он, кроме энергии сгорания топлива, использует еще энергию конденсации водяных паров в продуктах сгорания. Поскольку платится только за энергию в топливе, то получается, что здесь еще сверх какая-то энергия выделяется, сверх ста вот. процентов. Так что, когда начинаешь с этим иметь дело с этой экспертизой, все очень непросто. Вот, и это, это реальная проблема. Ну, дальше, например, фольк-наука, это мы все знаем, да? Вот, это э, мемы, паразитирующие... Значит, если лженаука — это мемы, которые э, навязываются до некоторой степени искусственно, но э, у них есть стимуляторы, то есть это сами носители лженауки, которые на этом зарабатывают. И они постоянно рас, э, служат такими рассадниками лженауки. Да? То есть этот, э, этот вид лженауки, лженаука как мем существует за счет чего? Есть э, выгодные приобретатели, которым очень выгодно этот мем всюду расталкивать. И они это делают постоянно. Фольк-наука она основана на другом. Она основана на том, что некоторые идеи очень хорошо распространяются, ну просто как анекдот. И поэтому ее просто один раз бросишь, а оно поползло. Разница только в одном, это условное довольно различие. В одном случае вы все-таки получаете, ну как бы, как бы наносите какую-то пользу клиенту, пусть не совсем ту, которую вы обещаете. Например, многие экстрасенсы фактически работают как психотерапевты. Ну, с большей или меньшей пользой, но это помогает. Священники тоже, да? Вот. А в другом случае вы просто натурально даете человеку, значит, Вещь, которой нет, забирают у него деньги и сматываетесь. Ну вот сейчас, например, торговля вечными двигателями работает так. Заводится сайт, на нем пишется, мы продаем, продаем, продаем, потом окучивается через форум несколько клиентов, они переводят несколько сотен тысяч или миллионов рублей, а потом контора сливается. Это просто мошенничество, да? А лженаука существует только для того, чтобы запудрить мозги, да? Эта градация не очень жесткая, но чуть более общее понятие пара наука. В принципе, в паранауке можно включать и псевдонауки, и прочее, но я стараюсь э, немного э, по-другому на это смотреть. Вот паранаука, э, вот, пожалуйста, например, классический пример, просит сюда написать парапсихология, да? Но на самом деле это не так. Парапсихология была когда-то паранаукой, но после того, как ее надежно уже много-многократно раздолбали, она перестала быть паранаукой и стала псевдонаукой. Вот. Но до тех пор, пока ее не раздолбали, пока можно было предполагать существование там, телепатической связи, э значит, телекинеза. Да, ну, проводили. Это действительно было непонятно, может, и существует. Сто лет назад этот вопрос был и даже 50, еще мог дискутироваться. Э -э -э тогда это была паранаука. Потом она э -э -э ушла из, этой, из этого сектора. Я написал, наверное, многих может смутить там, практическая психология. Я имею в виду достаточно вот какую вещь. Я отличаю это от такой ну, научной или академической психологии. Полно, вы знаете, вот эти тренинги личностного роста. Да, значит, они ведь помогают. Или просто там человек, там доморощенный психолог, который значит, тебя консультирует по интернету. И на самом деле надо поможет чем-нибудь. Он толком сам не понимает, что он сделал, ну так, чувствует по наитию. Вот. У него за это подведены какие-то теории, часть разумных научных теорий, часть псевдотеорий, какой-то такой конгломерат есть, но тем не менее, какая-то польза там внутри даже, может быть, и водится. Вот. Мы не можем сказать, что это такое в конечном счете, что это прям вот лже. Да? Ну, дальше. Есть плохая наука, bad science. Это как бы настоящая наука, выполняемая в научных учреждениях, там исследованиях, но там нарушения в методологии, да, значит, недостаточная статистика, некорректная обработка, тенденциозное отбрасывание неугодных результатов, э, какие-то не, ну, мелкотемии, ошибки просто элементарные в вычислениях да, и так далее. То есть просто плохая работа в науке, между прочим, она служит основой для развития псевдонауки. Почему? Потому что если в научной организации оказывается много плохих ученых, они утрачивают критич... способность критиковать друг друга, даже неспособность к крити... критичности они этически не чувствуют себя способными, способными критиковать других, потому что тогда раскритикуют их, и они это знают. У них начинается круговая порука. Тогда там появляется псевдоученый, и его тоже нельзя критиковать по той же причине. Ну, дальше идет классическая фальсификация исследований, когда просто фабрикуются данные, подтасовываются, э Отдельно, я бы сказал, фальсификация статусов. Вот то, чем занимается диссернет, это не фальсификация исследований, это фальсификация статусных, исследов... статусных работ диссертаций. Да? А иногда можно просто вообще купить себе диплом или самого себя назвать доктором наук просто так. Ну а кто запретит? Теперь мы переходим к другой части чуть-чуть. Это не совсем уже... это уже не, не Вот интересная вещь, что в этой области существует как бы пограничная... Термины э, скорее позитивной окрашенности, чем негативной. Вот протонаука это как раз э, вещи, которые я бы оценивал позитивно. Но очень многие, особенно скептики, относятся к ним негативно. Например, очень многие ученые вообще категорически отрицают философию. У физиков там, вежливо послать это сказать, ну вы занимаетесь, ваша работа слишком философская. На самом деле пренебрежение философии это большой грех. Не в том смысле, что надо из философии выводить науку, а надо понимать, что научное мышление в основе своей все равно имеет естественный язык, естественную психологию человека. Да? А это, в свою очередь, ну, на каком-то уровне так сказать, общности уже не анализируется так сказать, ну, классическими науками с полноценным так сказать, аппаратом наук. Да? Приходится полагаться на не, на не очень четкий фундамент который дает нам философия. Опять же, вот такие вот визионерства в будущее, ну, футурологи очень часто ошибаются, и никто не может их проверить. Никакой научной методологии в футурологии нет. Но, тем не менее, если мы не будем эти прогнозы строить, то мы не будем, будем дезориентированы в нашем настоящем. Да? Вот, это, поэтому я говорю, протонауки науки, области, где нет нормальной методологии научной, но, тем не менее, исследования есть. Паранаука. Это про э, пранаука, прошу прощения, пранаука. Это, э, или донаука иногда называют, ну, донаучное накопление знаний, вот это как раз чисто историческая вещь. Хотя иногда встречаются такие вещи, может быть, и сейчас, э, но это как бы такие интересные, это, это псевдонауки, то есть когда пранаука выводится сегодня, как некие научные достижения, она всегда играет роль, носит характер псевдонауки. То есть есть люди с пифагорейскими идеями, там, носятся с золотым сечением, с каким-нибудь... Да, с пропорции, да, Фибоначчи, пропорции пирамид, значит, э, там нумерология какая-нибудь, да, вот э, такая классическая нумерология, такая древняя. Вот это вот как раз оттуда, когда древняя вот эта наука, развивающаяся по, по меметическому типу статических, э, статических систем, подается сейчас как научное знание древних. Вот э, про науку тогда выплывает как э, псевдонаука а в древности она была естественно нормальным течением мысли есть еще такой термин квазинаука о нем много споров многие употребляют его наряду с псевдонаукой а я считаю что это надо полностью отделить и использовать квазинаука это как бы просто художественный прием то есть когда курехин выступал и говорил рассказывал ленин грип это и была квазинаука то есть он как бы имитировал научное сообщения. сообщение да вот, то есть научный юмор. И, кстати, наукоемкие философские работы, я вот подумал, хотел что-то найти такое, кроме художественного. Вы вот знаете, Спиноза, Витгенштейн, там, Зиновьев, кстати говоря, они очень любят писать у себя теоремы, пункты, значит, там, да, как будто бы все в их трактатах там, доказывается в философских, доказывается с математической строгостью. Если внимательно прочитать то, что там написано, никакой математической строгостью там, конечно, не пахнет. Это нормальная философия, нормальные общие рассуждения по, по здравому смыслу, там еще как-то. Но это не, не, не наука, это философия. Когда ее выдают за науку, это тоже, в общем, элемент квазинауки. Еще, знаете, где замечательный пример квазинауки, на мой взгляд, просто феноменально качественный? Это э, сборник эпиграфов э, к Моби Дику. Мелвилл моби, Мел, Мел, моби Дик, книжка книга да, знаменитая, она начинается с того, что там цитательник такой, примерно страница на 30, различные цитаты из научных трудов, значит высказываний исторических о китах. Такой компендиум, такой, на тот момент, наверное, исчерпывающий. Вообще ничего больше в то время про китов сказать нельзя было. Вот, вот это вот нормальная квазинаука. Я ее оцениваю позитивно в целом. Наука веры отдельная вещь, это то, чего надо опасаться нам, скептикам. Очень часто люди отождествляют модель с реальностью и начинают говорить, что «да как же так, ученые доказали, это все совершенно точно!» «Электроны, да, вот я их сам видел, вот они такие!» Ну, как бы, вот Уверенность такая на 100% в том, что наука — это абсолютное знание, абсолютная истина. Дальше идет идеологизация науки, да, ну мы знаем, когда нужно пропихнуть в структуру науки какие-то мифы из статического э поля. Э они навязываются науке, и дальше в ней как-то существует. Тогда делает, ну то есть это попытка этих статических мифов паразитировать на научном э бэкграунде. Ну, есть такой термин ругательный, да? На самом деле, он, у него есть вполне четкий смысл, то есть вот никуда не вписывается больше, потому что какое-нибудь колдовство и контакты с духами — это не наука никакая, она не претендует на то, что это наука, но оно претендует на то, что это реальность. Да? А мы все таки привыкли, что объективная реальность так или иначе верифицируется наукой. Если нам заявляют, что нечто существует, этим можно манипулировать, этим можно целенаправленно как-то владеть и действовать, да? но это нельзя верифицировать, то как бы, тут получается некоторые претензии, некое залезание на поле науки. В каком смысле вы говорите о существовании? Есть особое течение антинаука, которое надо отличать от всех остальных. Это э, такое прямое объявление войны науки. То есть когда Герман Стерликов выступает и говорит, ученые — это те самые колдуны, против которых всю жизнь значит, призывала бороться церковь. Значит, это реальные вот. Вот, вот их-то изжигали на кострах, именно колдунов, а не ученых. Значит, но на самом деле существует антинаука, существует не только в таких радикальных формах, она существует и в формах таких, когда значит, просто говорится, что наука приносит какой-то вред. Например, новые технологии разрушают экологию, новые какие-то компьютеры сводят людей с ума. И так далее. Да, вот, Все вот это, вот, общая общий смысл в том, что переход к динамическим, мифам, э, к динамическим мемам это э, значит, опасно для человечества. Да? И эту тенденцию надо остановить. Вот главное. Мы закончили э, обзор. А теперь я хочу сказать, почему конкретно с религией. Все-таки не надо... Заметили, что у меня религии не было в списке, да? хотя я все время ее где-то так на полях имел в виду. Вот. Я хочу обозначить такой тезис, Он... считаю его важным. У нас очень часто в группе, например, которая в Фейсбуке, группа комиссии по борьбе с лженаукой, ну, группа поддержки, да? она... эта группа... Часто очень у нас там ну, периодически возникают какие-то споры против религии. религии да? ну, Кто-то выступает там с атеистическим дискурсом. Я сам скорее атеист, но я лучше стараюсь, предпочитаю говорить неверующий, потому что я считаю, что атеизм как таковой – это все-таки исключительно реакция на атеизм. То есть, если бы, не было, если бы нам не навязывали агрессивно какие-то атеистические, религиозные мифологемы, не было бы надобности их активно отрицать. Да? Поэтому, значит, я, я считаю, что я не религиозен, да, ну, как бы, если я попадаю в агрессивную теистическую среду, могу, могу и атеистом стать на время. Вот, а в более мягкой среде буду агностиком, да. почему, значит, не надо с религией бороться в рамках борьбы с лженаукой? Дело в том, что религия – это все-таки сильно устоявшийся культурный феномен. Это не мелкое мошенничество, с которым вылез кто-то, вот сейчас прямо вот нам что-то втюхивать за 100 рублей. Вот. Это явление, которое было определяющим на протяжении тысячелетий в эволюции человеческой культуры. И религия сама, сам факт ее существования, конечно, они конкретные виды религии, эволюционно детерминированные. Потому что э, фактически э, без религии, скорее всего, человечество не могло бы э, просто про, ну, пройти определенный этап своего развития. Почему? Просто надо отдавать себе отчет, что э, у религии в прошлом были заслуги. Во-первых, была, была эпоха, э, когда все-таки племенное, племенное существование э, человечества, э, когда земля еще совсем не вся освоена, когда... Фактически идет такая, ну, в большом счете война всех против всех, да, ну, есть свои, есть враги. В этой ситуации совершенно необходимо, чтобы группа выживала, она должна иметь, быть сплоченной. И сплоченный вокруг просто вождя или вокруг какой-нибудь там пещеры своей или вокруг своего города, ну, это все-таки не так сплачивает. Нужна какая-то супер э, идея, суперидея, сверх сверхценность. Такое есть понятие в психологии, да, сверхценность. Сверхценные идеи. Вот вокруг нее можно, могут люди сплотиться, и религиозное сознание, как таковое, это способность держать в голове сверхценные идеи и значит, ставить их выше своей собственной жизни там, и так далее. Да? Вот За счет этого группы сплачивались и могли выжить. Кто, кто недостаточно в этом преуспел, тех просто геноцидили и, и, и все дела. Вот. Поэтому религия в каком-то смысле продукт эволюционного отбора. Во-вторых, религия принесла немало полезных вещей в свое время. Во-первых, появление сверхценной идеи, храма со священниками там, и, так далее, и так далее, требовало определенной экономической централизации. Да? Шли какие-то сборы значит, туда, требовалось, требовалось, чтобы люди э, отдавали, как, ну, производили больше, чем им это нужно самим. Э, и тем самым рождается экономика. Дальше именно религии во многом, по крайней мере, обеспечили ну, закрепление письменности и образования, пусть оно было сначала довольно специфическим и там или так сказать, для, для соответствующих религиозных элит там, и так далее, но тем не менее сам процесс вот, вот передачи мысли целенаправленной передачи мысли, да, из поколения в поколение, ее какое-то развитие, он был создан в, рели в религиозной среде. Во многом и абстрактное мышление тоже берет начало там, потому что идея Бога, идея там, духов – это же вещи, которые нужно представлять себе да, абстрактно. Вот. А потом, там, ну, а что, думаете, большая разница в смысле там, абстрагирования, представить себе Бога там, или натуральный ряд? да? Ну, Тоже ведь абстракция. Вот. Наконец, на определенном этапе религии послужили вирусным носителем для передачи и распространения ценных этических систем. Сейчас религии очень часто объявляют, что они источник этики. Это, ну, так сказать, так, так называемое вранье. Вот, религии не источник этики. Этика имеет свои источники, и они изучаются и в психологии, и в эволюционной этике, и много где еще. Но, но религия служит носителем, носителем, хорошим вирусным носителем для этических идей, немножко неэтичным носителем, потому что навязывается в обход сознания. Вот. И именно это является сейчас, между прочим, одной из проблем для религии, потому что они ведут себя неэтично. Вот. Ну и, наконец, это, конечно, индивидуальная психологическая поддержка. Вот я перечислил сейчас заслуги религии. То есть, когда мы ее отрицаем, когда мы выступаем против нее, мы должны понимать, что на самом деле за ней в прошлом большие заслуги. И это реальный этап эволюции человеческой культуры. А не просто глупость какая-то, выдуманная, значит, и, так сказать, там, слово, которое написано на заборе. Да? Вот. Тем не менее, религия пришла в определенный тупик, поскольку она статична, она жестко современные религии многие жестко привязаны к текстам и не могут от них отступить нормально, они не имеют достаточной гибкости, чтобы реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства. В результате э, религия начинает противодействовать развитию э, новой э, экосистемы динамических мемов. И в этом смысле она начинает вредить обществу, она раньше была полезна. А сейчас она вредна. Это как копирайт. Он в XVIII веке был очень полезен и содействовал культуре. А в 21 веке он мешает культуре в том виде, в каком он есть. И нуждается в радикальном реформировании. Только это очень трудно сделать. Да и вот с религиями то же самое. Они не могут реформироваться. Им это очень тяжело. Хотя некоторые религиозные лидеры иногда пытаются что-то такое сделать. Там, Вон Дайлай-Лама периодически выступает, мол, типа, если мы там войдем в противоречие с наукой, ну, там типа мы, мы готовы поступиться, мы мол, все равно при, готовы проверять все, что мы там, э, как буддисты, знаем. Если это прям будет противоречить тому, что узнает наука, ну, значит, э, тем хуже для нас, значит, мы узнаем что-то новое. Да? Это позиция, которая дает ему больше шансов на выживание в будущем буддизм, чем более статическим религиям. Но на данный момент религии в целом перевешивают э, в плане минусов, да, стали перевешивать минусы. Ну, собственно говоря, это. Э, Пустой кадр, который я просто не успел заполнить, на котором я хотел сделать э, выводы из э, сказанного всего. Почему не надо бороться с э, религией в рамках борьбы с лженаукой? Вот этот, собственно, тезис главный. Потому что э, смена, отказ от религии, отказ от статических мемов, вот этих вот э, статической экосистемы мемов, это процесс, который будет длиться еще очень долго. Это Тяжелая, большая борьба цивилизационного масштаба. Это борьба, которая идет уже 400 лет как минимум, и продлится еще, может быть, 400 лет, но, ну, может, при нынешнем ускорении меньше, но, но долго еще продлится, и на 100% победы не будет, потому что религия просто в идеале религия исчезает не, не так, что исчезают верующие, а так, что она становится менее влиятельной в общественном смысле. То есть из общества религия уходит в общину, из общины она уходит в семью, из семьи становится делом интимным, а там уже неважно, чем она дальше становится. Вот. вот уход религии должен быть вот такой плавный и мягкий. Если активно с ней бороться вот так вот, жестко, то мы ее усиливаем. Потому что религия, напоминаю, возникла ради сплочения и выживания групп. Если мы, как скептики, и атеисты, будем очень активно наседать на религию, мы ее будем усиливать мы ее будем усиливать потому, что она нуждается в нашей агрессии. Безусловно, нужно вести профилактику религиозности, да? то есть стараться, чтобы новые поколения были менее религиозными. Да? То есть ну, предупреждать, так сказать, объяснять, раскладывать до того, как человек сказать, в это дело вошел. Но вот именно агрессивная борьба, наоборот, усиливает религию. Это важная такая вещь. Во-вторых, поскольку это масштабная такая... Я вот сказал, провожу такой образ, это большая армейская операция такая, на века, да, борьба с религией. Через, сказать, в конце большой войны, наверное, мы ее там победим, там, так или иначе, или ограничим так сказать, определенной небольшой безопасной областью. Вот. А борьба с лженаукой, это текущие краткосрочные полицейские операции. То есть ну вот мошенник есть, но надо его, так сказать, остановить и посадить, да? Или, ну, ну понятно, да, но ну, это образные вещи. То есть, грубо говоря, есть вещи, есть масштабы большие, есть масштабы маленькие. Если вы в том месте, где люди занимаются разбором мелких дурацких заблуждений, приходите туда с огромной цивилизационного масштаба проблемой, то эта проблема, во-первых, вытесняет всю ту мелкую, но важную работу, которая там велась, А во-вторых, вы точно теряете шансы на победу. Вот поэтому я считаю, что очень важно отделить. Вот здесь мы боремся с лженаукой, и это простые, четкие вещи. А вот здесь мы занимаемся, так сказать, атеизмом и всеми прочими делами. Эти вещи связаны друг с другом, но не э, должны э, как бы проводиться вместе. Собственно говоря, я закончил. Да, но критерии, которые мы будем формулировать для борьбы с лженаукой, если человек с ними согласится, религия в его в сознании автоматически исчезнет. Поэтому если мы не будем. Если мы будем говорить, окей, религию мы не трогаем, мы будем ему мешать принять критерии, которые исключают лженауку. Потому что. А какие критерии, исключающие лженауку, обоснованность. Там, фальсифицируемость, наличие явления. Я понял. Это тонкий вопрос, важный вопрос, согласен. По этому поводу я как раз делал предыдущий доклад вот два, два дня назад, на журфаке там была конференция по лженауке. И я там обосновывал, в общем-то, вот эту вот вещь, что убежденность в непререкаемой ценности вот этих критериев научности носят не вполне обоснованный характер. Они полезные критерии, безусловно. И фальсифицируемость, и там, бритва кама, и, э, скажем, с, принцип соответствия, и многие другие вещи. Но, но э, как бы это сказать, они имеют определенные границы применимости тоже. Они это не более чем. Это вот. обобщение нашего опыта бытия науки реальный, да? вот, и там есть свои границы, надо, э, я, если интересно, я потом могу отдельно рассказать, что это за границы, ну, например, вот мы привыкли говорить о том, ну, маленький примерчик, мы привыкли говорить, что принцип фальсифицируемости — это наше все, да, принцип Поппера, но на самом деле он куча всего неприменим, да, он, ну, знаете, не применим к историческим исследованиям, с трудом применим. Он не применим к только что возникшим гипотезам. Вот. Он, ну, в общем, там много вещей. И, наконец, есть еще такой, такой момент, что когда я подумал над ним повнимательнее, то выясняется, что это не критерий научности идеи, это критерий научности деятельности. Важно не то, фальсифицируемая идея или нет. Она может еще быть и нефальсифицируемой не в данный момент. Важно исследователь, который ею занимается, стремится сделать ее фальсифицируемой, а потом попробовать фальсифицировать. Или он этого избегает? да? То есть вот такая тонкость. Поппер об этом вроде бы не пишет, но на самом деле это, понимаете, это разумный момент. А можно вот некоторые соображения по поводу ваших рассуждений, которые в конце про религию делали? Uh -huh. Вот смотрите, есть там лечение какими-нибудь китайскими травами. Ему тоже несколько тысяч лет, и нельзя сказать, что он только вред приносила, потому что на определенном этапе это действительно помогало, ну, потому что они там находили наркотические травы для обезболивания, успокаивающие и так далее, и так далее. Угу. И, казалось бы, полная аналогия с религией. То есть на определенном этапе это было действительно полезно, ну, потому что это было лучше, чем ничего. А вот сейчас мы вступаем в эпоху, когда медицина уже современная, из этих трав делают вытяжки, это все проверяют на клинических испытаниях, но при этом наступление вот этих лекарей китайскими травами и в Китае, и у нас, в общем-то, оно видно невооруженным глазом. И проблема начинается в тот момент, когда вот эта вот некогда полезная система начинает противопоставлять себя медицине и вытягиваете с человека деньги, да? продавая ему пучок петрушки за тысячу долларов. Так вот вопрос, а с китайскими травами тоже по этому же принципу не надо бороться, как Почему? и с религией? Нет, я, я хотел сказать так, китайские травы, конечно, хоть и древняя идея и практика, но все-таки не основа культуры и цивилизации, а в отличие от религии, которая, которая все-таки таковой основой была. Ну, там это, конечно, важно, да, традиция там... Ну, в качестве традиции оно, наверное, и может немножко в каком-то виде существовать. Даже некоторые медики, в общем, вполне осмысленные, не отрицают того, что в отдельных случаях где-то что-то можно и, и, и этими методами пользоваться. В конце концов, это помогает даже психо, хотя бы психологически. Вот, Но ну, как плацебо там или еще что-то, хотя есть некоторые действия. М? Ну да, да-да-да. То есть, э, э, вот еще одна причина. Религия, религия для многих людей служит реальной психологической опорой. реальной. Пытаться вышибить ее, это, в общем-то, повредить этим людям, для которых это важно. Да? То есть не дать людям новым, да, новым поколениям заразиться этой зависимостью это благородная цель. А пытаться так сказать, разуверить тех, кто уже взял это себе за основу жизни. Ну, я не уверен, что это хорошая цель, достойная цель. Ну, человек уже так живет, да, пускай он так и живет, поживет дальше. У него, в общем, жизнь одна, и как-то, в общем, он справится, наверное, с ней. Возвращаясь к гипотезе о мемах, как, с вашей точки зрения, вот эти существующие экосистемы мемов, они устойчивы к воздействию извне каких-то групп людей, которые хотят их, возвращаясь, коррелируя с генетикой, генетически модифицировать? Я имею в виду пропаганду или иные навязывания ценностей? Ну, давайте так скажем. У меня нет стопроцентной уверенности в том, что вообще вся, вся вот эта динамическая система мемов, которую мы знаем как цивилизацию эпохи просвещения, выживет в исторической перспективе. Может быть, она снова схлопнется, а потом через тысячу лет будет новое какое-нибудь возрождение. Может быть. Гарантии нам никто не дает, да? Мы не пророки. Вот. Но я надеюсь все-таки, что она окажется сильнее. И в этот раз фазовый переход произойдет, и доминировать в третьем тысячелетии на Земле будет динамическая экосистема мемов. Поэтому, когда вы спрашиваете, победят ли какие-то конкретные сказать, вирусные идеи, локально могут и победить. Вот, например, сейчас я считаю, что в России идет процесс так сказать, ну, вот отката в статическую часть человечества. То есть, и это очень серьезно, это очень многими недооценивается. Представьте себе, Россия ⁇ это 2% населения мира, а если брать еще постсоветскую территорию, то 4% населения. Если считать, что в динамическую часть мира перешло, там, не знаю, процентов 30 мира, да, то потерять из них 4, которые перейдут на ту сторону, было, значит, там, не знаю, 34, а стало 26. Это, знаете, очень серьезная потеря. Представьте себе, на войне там, да, потерять, э, значит, что от вас 4% армии перебежит, так сказать, 4%, извините, от, из, из 30, да, то есть, грубо говоря, 12% вашей армии перебежит к врагу. Ну, не слабо, да? Вот, Поэтому потери могут быть очень серьезные, и этому надо противодействовать именно поэтому. Мы реально спасаем, в общем, будущее человечества, противодействуя этим пропагандистским системам. Тогда такой вопрос. То есть именно из-за этого нужно бороться с религией, как вы сказали, потому что она зашла в тупик и стала статической экосистемой, так? она всегда была статической экосистемой, она зашла в тупик, потому что в нынешнем быстро развивающемся технологическом мире статические системы не живут, они, кстати говоря, не могут, я забыл это сказать, статические экосистемы мемов не могут, несовместимы, не могут сосуществовать мирно с динамическими. Почему? Потому что если рядом существуют статические и динамические экосистемы, динамическая работает на эффективность, ее эффективность растет, уровень благосостояния растет. И они становятся огромным соблазном для всех членов статического общества. И эти члены статического общества начинают туда бежать. То, что мы наблюдаем сейчас, вот этот поток беженцев в Европе, это то самое. Это люди, которые притягиваются к динамическому реалу, да? Но они тащат с собой статическую свою религию что Понятно, потому что они, не могут ее, они видят, что там хорошо, но они не понимают, что это связано с тем, что там другая, дру, другое мышление. И наоборот, то есть, тем самым динамическая система разрушает статическую, выдергивая из нее людей. Да? И поэтому статическая система будет рассматривать динамическую как агрессора. И наоборот, если дина, статическая система по отношению к динамической, она значит, тоже агрессивна. Почему? Ну, потому что она, э, ну, ну, понятно, да, динамическая система разрушает просто своим существованием, и поэтому агрессивно, да, а статическая, агрессивная, как бы, потому что она понимает, что если она не будет противодействовать, ее подорвут. Все, выживет только одна из этих систем, в, в, э, ну, в отдаленном будущем. Хорошо, а тогда второй вопрос, что все-таки... Вы конкретно подразумеваете под термином «мем». Ну, вы искали общее понятие, но сказали, что вы не совсем с ним согласны, но не дали своего. Нет, ну, я не даю своего определения, я избегаю, этого, избегаю сейчас давать определения, потому что здесь можно очень легко ошибиться, и потом будешь отвечать за свои слова. Да? Вот. Я пока не очень четко понимаю, что это значит, я только понимаю, как с этим можно в некоторых случаях работать. Мем — это, грубо говоря, это идея или комплекс идей, которые способны реплицироваться с относительно небольшими искажениями, передаваясь от человека к человеку через сказать, ну, физический мир, от сознания к сознанию. Да? Вот я это так для себя объясняю, определение, ну вот не стоит меня вынуждать, я пока не хочу давать, здесь искать, пытаться давать определение, это скорее приведет к ошибкам. Вот. А, да, последний вопрос а вот, вот, вот, из интернета, из трансляции. А, а как, например, секты? Это что-то вроде между и мошенники, и религия? Вот. Вы знаете, вообще слово секты, оно такое нехорошее слово. Значит, как бы это сказать? Ну вот недавно же Лентару, Лентару, Медуза опубликовала карточку о том, что такое секты. Да? и как к этому относиться, они там пишут, нет, нет в науке такого, такого термина «секта», ну, кроме чисто условного наименования каких-то религиозных групп в прошлом. Есть понятие «новые религиозные движения», но есть большие религии, есть маленькие религии, среди маленьких религий есть точно такие же, более или менее нормальные, или есть также мошеннические, всякие значит, злонамеренные организации, которые манипулируют людьми, там, вытаскивают из них какие-то деньги, еще что-то. Но их на самом деле не так много, таких, э, таких вот мошеннических организаций, хотя они есть. Ну, как бы, если это мошенники, так с ними не надо бороться, как с мошенниками. Вот. А если это просто, так сказать, они верят там в, в другого бога или в какую-нибудь другую мистическую систему, ну, защитить от этого детей, да, которые еще никак, ни, ни во что не поверили, вот, так, религиозное. А сами они как-нибудь там переживут, э, в конце концов, взрослые люди сами за себя отвечают. Вот, вот на, на таком уровне мой ответ.